Вероны, где встречают нас события, ведут междоусобные бои. Ворота, Капулей, и Деккей смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветрости тупые алибарды, лишая тяжку для старины, Если бы, если бы, Хоть раз толкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. Ну, это же не моя мужчина на славу. Такой мужчина, что едешь целый свет, лучше вы не сыщешь, ни человек, картинка Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить. Вот сколько моих весь грех теперь снят. Зато мои впервые покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Мой друг, где целоваться научились. Ромео, где ты? К примеру, этого цвета сосуд. а? Одно хорошо, другой куда? В его цвета целебный аромат, а в листьях в корнях сильнейший яд. Так надувай нам душу раскололи, дух доброты и слова своего я. Ребята сыграли, мне очень понравилось, и то, что э, люди встали и аплодировали им стоя, да, столько времени, это уже о многом говорит. Росыпь, россыпь талантов, и, и я просто постоянно не переставал, иногда спрашивал так, я говорю, это тоже наши ребята, да, это наши ребята, стены, и ну просто, конечно, прекрасно, и... Так немного необычно это все с юмором, да, Ромео и Джулетта. Все мы это и читали Шекспира, и, и смотрели много постановок, но очень оригинально снята, прекрасная актерская игра. Очень Сюда угрю на перевозчик. Пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скал. Пью за тебя, любовь. Ну, работать еще нужно, конечно, но я, в общем, довольна, как мама. Я довольна, как всем мамы должны были бы быть довольны, которые видели всю студию. Я прихожу, вот сегодняшний день не премьерный, а специально показ для папы и мам. Так вот, я им и папа, и мама, и брат, и сестра. Это, во-первых. Во-вторых, это хороший курс. Я всех детей не выделяю своего батика никак. Я на самом деле всех люблю и знаю их давно. И они ходили ко мне в театральную студию еще детьми. Владикавказе. Так что я давно за ним наблюдаю, люблю, и я очень счастлива. Я считаю, что я в наборе не ошиблась. Мне кажется, что действительно ребята производят впечатление, и действительно это артисты, и действительно знаете, так редко бывает. У нас нету Плохих на курсе у нас все хорошие. Очень хорошие, хорошие, отличные, прекрасные. Бывает так не всегда. Скажу вам. Ну да, Щукинская школа выпускает хороших учеников, но с национальными студиями у нас бывает по-разному. А я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем этой национальной студией гордиться.